Ежедневно и круглосуточно по дорогам нашей огромной страны курсируют автомобили, которые доставляют груз. Для того, чтобы работа профессионалов не останавливалась, необходимы сертифицированные запчасти от производителей. Группа компаний «Омега» является одним из ведущих российских дистрибьюторов запасных частей к европейским грузовым автомобилям. Мы обеспечиваем бесперебойную работу грузового автотранспорта, чтобы миллионы людей вовремя получали необходимые для жизни товары. Создаем стандарты ответственного ведения бизнеса, выполняем все свои обязательства перед клиентами и партнерами. Предлагаем выгодные условия для оптовых покупателей, индивидуальные условия сотрудничества. Всегда в наличии широкий ассортимент запчастей. Храним запасы под ваши потребности у себя на складах. Также поставляем запчасти под заказ, под любой объем. Организуем быструю доставку. Мы реализуем только сертифицированные запчасти от прямых производителей с гарантией качества. Развиваем партнерские отношения со всемирно известными компаниями, являющимися производителями для оригинального оснащения. В общей сложности мы поставляем запчасти более чем 100 брендов. При этом наша компания опирается преимущественно на европейские марки, чье качество проверено временем. В ассортименте запчасти для прохождения регламентного технического обслуживания, аккумуляторы, узлы и агрегаты, ремонтные комплекты и многое другое на автомобиле марки Mercedes, MAN, SCANE, Volvo, и IVECO, Renault, а также прицепы сосями BPW, Roar, SAF, SMB, Fruchau, Трейлер и специальной техники. В наличии более 50 тысяч позиций. На нашем сайте в режиме онлайн вы можете подобрать необходимые детали по быстрому и расширенному поиску. На все товары представлено полное техническое описание, наличие и стоимость, точное время доставки. Доставка на центральные и региональные склады осуществляется как с помощью собственного автопарка, так и в партнерстве с ведущими транспортными компаниями. Широкая сеть собственных магазинов «Трак-сервис», представленных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Современная система управления складом WMS позволяет автоматизировать и оптимизировать работу на всех этапах от приемки до отправки грузов. Система поддержки климата и видеофиксации 24 часа исключают ошибки и спорные моменты по отправленным заказам. Новый центральный складской комплекс класса А в удобном расположении в 15 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе. Главный критерий нашего успеха – это квалифицированный персонал. В собственном учебном центре ежегодно проводятся более 500 обучающих семинаров и вебинаров. Все учебные классы оснащены современным оборудованием и демонстрационными техническими стендами. Регулярно проводятся аттестация сотрудников и повышение их квалификаций. Движемся в ногу со временем и являемся участником электронного документа оборота. Мы готовы оперативно обмениваться всеми документами с помощью защищенных сервисов «Контур Диадок» и SBIS без дублирования печатными экземплярами. Это позволяет и нам, и партнерам уменьшить операционные затраты и сосредоточиться на главном. Мы нацелены на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Получите дополнительную информацию о нашей компании, посетив сайт или по телефону 8 490. 205, 276, 11, 17.